Всем привет, друзья! Вы снова на стройке МИГ-31 от компании АМК, но если вы попали на наш канал случайно, скорее подписывайтесь, не забывайте нажать на колокольчик для своевременного получения уведомления о новых событиях на нашем канале, а также не забудьте посмотреть предыдущие видео. Итак, в прошлом видео я остановился на изготовлении козырька, непосредственно добавление вот здесь вот трубки. После этого я ее окрасил, как и в предыдущих видео, тем же цветом бирюзовым, интерьерным и черным с небольшим опылом в серый, для подчеркивания рельефа данной детали. Следующее, что нам необходимо сделать, это подготовить остекление кабины самолета, замаскировав его. Вот таким набором от компании Eduard. Это предварительно вырезанные маски, довольно эластичные. Итак, приступаем, устраивайтесь поудобнее. Поехали! Чтобы стекла не заляпать жиром с наших пальцев, рекомендую использовать перчатки при работе с остеклением. Если кому-то интересно, Артикул масок EX-523 для МИГ-31 ББС от компании АМК. Масочки и инструкция по нанесению этих масок. Первым шагом Эдуард предлагает выклеить маски, не полностью закрывая стекло, оставляя небольшой зазор между переплетом и стеклом. Вот так выглядят нанесенные маски от Эдуарда, и производитель пустые участки рекомендует маскировать жидкой маской. Я этого делать не люблю, и поэтому воспользуюсь вот такой малярной лентой от фирмы Тесса. Розовая лента от Тесса самая нелипучая, ну, в смысле лента с слабой фиксацией. И прежде чем приступить к нанесению, нужно немножечко протереть наше рабочее место от пыли и возможного мусора влажной тряпочкой. После того, как испарится водичка, отмеряем какое-нибудь количество ленты и приклеиваем на наш коврик. Нарезаем ленту на небольшие сегменты. Начинаем наносить наши отрезки. Также заклеиваю с внутренней стороны. Итак, настало время окраски деталей в интерьерный цвет с внутренней стороны. Некоторые детали необходимо окрасить. И для этого мы будем замешивать краску используя цвета томии. Так как два верхних цвета, хоть они и хороши по оттенку, но я не уверен на то, как они себя поведут в момент снятия скотча. Поэтому буду замешивать из томии. Предварительно я уже Пробовал замешивать. Это у нас акрилы, представленные выше. Это то, что получилось из томе. Единственное, чуть-чуть надо осветлить, добавив сюда белого. Итак, приступим. Для пробного замеса будем брать одинаковые капельки и смотреть, какие пропорции нам необходимы. Так, зеленый мы исключаем, он нам не понадобится. похожий цвет в общем-то как минимум как базу такой цвет положить можно ну и добавляем все это в наш аэрограф заправляем красочки пока не закрываем могут еще понадобиться в аэрограф уже залит разбавитель краску и избежать затеков буду наносить прозрачные тонкие слои грубо говоря красить буду сухим способом да густо заливать не буду Переднюю часть фонаря изнутри выкрашиваем обязательно тоже. Теперь сразу думаю сделать линию герметика, можно ее сделать конечно и после всей окраски, в конце добавить линию герметика, но решил сделать сразу и замаскировать. Хотя в то же время Эдуард дает в своей инструкции по-другому. Сначала интерьерным цветом окрасить на первых этапах, выклеить маски окрасить интерьерным цветом, после убрать маски, заново приклеить маски чуть большего размера и окрасить уже в цвет камуфляжа, да, вот, но они пропускают как раз линию герметика, и это очень странно, что они имеют в виду линия интерьерная, как бы, так, для интерьерного цвета. Я взял красный, такой немного рыжеватый он будет. Как оказалось, у меня краска размешана в оранжевый цвет. Но вот такой вот цвет, сейчас я еще немножко его осветлю, чтобы был поярче. Хоть в наборе и присутствуют декали, но с декалями на стеклах связываться что-то не очень охота, поэтому я решил просто это все выкрасить. Я думаю, что это будет намного лучше. Да и в конце концов декали никто не отменяет, если вдруг что-то не получится. Цвет герметика приблизительно похожий делаю, опираясь на фотографии. Ну плюс-минус где-то так. И также сухим слоем все это продуваем. Так теперь необходимо покрасить каркас нашего фонарика зелененький цвет. Для этого буду использовать вот такой вот XF5 Flat Green. На мой взгляд он наиболее подходящий для окраски внутренней поверхности каркаса После нанесения двух цветов прошло некоторое время, и настал момент нанесения второго уровня масок, так сказать, для закрытия линии герметика. Осторожненько убираем. Краска довольно хорошо высохла. Теперь настало время собрать всю носовую часть вместе. И перед тем, как приклеить, нам нужно вот эти прилегающие поверхности вытереть начисто ватной палочкой, смущенной в растворителе, в разбавителе. В общем, тем средством, на котором размешивали краску. Для наивысшего соединения, так сказать, и сухой кисточкой, чтобы клей не тек, осторожно подготовим поверхность к приклейке. Делать это нужно очень и очень осторожно, непосредственно на стекле осторожно, на ответной части можно пожирнее намазывать клей. Так, теперь намажем еще раз клей сюда и прикладываем. Да, и пока я уже забыл, необходимо вклеить сиденье, иначе потом под стекло оно не встанет. Завершена сборка кабины. Остается подсобрать некоторые элементы открываемых частей фонаря. Это я сделаю вне видео. Но если вам интересно это увидеть, напишите в комментариях под этим видео. Если вы не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Не забывайте нажать на колокольчик для получения уведомлений, чтобы ничего не пропустить. Также добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. В наш инстаграм, наш твич-канал, все ссылочки в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.